Здравствуй, мир, на повестке дня Head Strong 7T, Желтый, такой, лыжа, давнишняя под наблюдением. В принципе, серия началась недавно. Если кто следил не очень мне, она в прошлый раз нравилась. Но сейчас, честно скажу, лыжа как бы вот, собственно, ну, что-то с ней точно произошло. Она стала как бы нормальной. Абсолютно. То есть рецепт, счастья, очень для такого класса лыж, очень простой. Берем, просто делаем нормальную жесткость лыжи, то есть кладем в нее то, что должно там быть И делаем ее тупо короткорадиусной и все, вот, вот в принципе и все То есть, на мой взгляд, вот это вот отличная такая лыжа для среднего уровня лыжников, прогрессирующих Там, начинающих и рассчитывающих на прогресс Для катания в каких-то курортах таких вот горных, где снега многое бывает И склоны бывают и мягкие, и там, и либо ободраны Слыша, в принципе, что получается, у нее ситуация следующая. Она маневрена за счет радиуса. Она начинает работать на малой скорости. Она не требует ее разгонять, там, выходить на сверхзвук. Для того, чтобы получилась какая-то пружинность. Она идет ровно, не расходится, не разбегается. Ее не надо там за ней следить. Вот. На короткой дуге, в коротком зажиме она отдает отличную отдачу. В общем, хорошо пружинно играет, выстреливает. При этом можно... Пойти просто в крейсерскую дугу непарно метров там на 14, она вообще отлично идет в нее Позволяет зажиматься по, поуже, позволяет общем подразгоняться, со стабильностью тоже, в общем то все хорошо. Единственное, может быть, у меня по ней есть нарекание, это на цепкость на совсем, уж совсем ледяном склоне. Но и то, как бы для такого класса лыж, для такой ширины талии, да вообще вопросов нет никаких. На буграх на разбитом склоне, за счет рокера, за счет короткости и короткорадиусности, вообще а отлично, бугры можно легко объезжать и... В общем-то она в них не долбится и не бьется носом, и не тупит на них. То есть она спокойно на них заезжает и пружинит, отрабатывает, ноги не бьет. В общем, вполне интересная комфортная лыжа по тому катанию, которое мне на, на ней удалось сейчас проехать. Я ими очень более чем доволен. Для своего класса, я считаю, очень, очень хороший вариант. Такая и, и веселая, в то же время надежная, в то же время простая. И в то же время хорошо покататься То есть как -то вообще без вопросов, без проблем Да, конечно, она не даст, наверное, таких, там, Она фантазировать Это, конечно, не тот вариант, что там, вне склона Но вот в рамках подготовленной трассы Во всех ее проявлениях очень вариант, очень отлично Я очень ей доволен, лыжи мне понравились Действительно хорошие И даже я так буду думать, может, их Какой-то рейтинг по универсалам засунуть, потому что, в общем-то, геометрия позволяет лыжам фан. Цепкость для их геометрии очень хорошая. Мне понравился такой немножко, какой-то даже такой про-спортивный кар в динамике они мне дали в катании, и за это я им благодарен. Все, пойду за следующими, вот, не пропускайте, подписывайтесь ставьте лайки, заходите чаще на сайт, но больше катайтесь, встретимся на склоне. Пока!